Проект занял первое место на выставке архитекторов города Сочи. Его спроектировал засурный архитектор Российской Федерации. В городе Сочи такой у нас один. Весь день вот, проходит ничего не загораживает, никаких высоток нету, Поэтому спокойно можно получать солнечные ванны. Мы с вами находимся на зоне заезда автомобиля и здесь установлен подогрев. Проект уникальный, ни разу такого не видел в Сочи. Поэтому здесь э, фантазия дизайнера может разгуляться очень и очень хорошо. Проект у нас на 8 домов, 4 дома уже полностью построены, один дом максимально готов с вотными материалами. Добрый день, дорогие зрители канала Сочи ЮДВ. С вами Дергачев Вячеслав, Иван Залозный. И мы хотим вам представить дома с таким вот видом на горы, заснеженные шапки, тихое место, элитное соседство, потом мы покажем дома. И самое главное, сам дом нам представит так, Антон, застройщик. День. Добрый. Антон, добрый день. Всего доброго. До да. всего доброго. Да. уже прощаюсь. Да. Ну давайте. Вот. Так, да, ну наверное можно на самом деле пройти в ту зону, я буду рассказывать и показывать. Пойдемте, Начнем да. с локации. Да, локация. Мы а, ну мы с вами находимся в городе Сочи, центральный Давай. район, поселок Барановка. У нас здесь по факту к нашему дому, к нашему коттеджному поселку два подъезда. Один у нас со стороны КСМа через Овощной переулок, второй заезд у нас со стороны улицы Высокогорной, со стороны Гортопа. То есть по факту к этому дому и к этому коттеджному поселку два подъезда. Мы находимся на проекте, который называется КП Фаренгейт. Мы ранее назывались немного иначе, теперь мы называем КП Фаренгейт. Проект у нас на 8 домов, 4 дома уже полностью построены, 1 дом максимально готов с фотомими материалами. А, ну, наверное, начнем с коммуникации. Да. Давайте по коммуникациям. А, вот новые столбы, новый кабель хип. то есть это уже новые нами проведенные коммуникации, то есть центральный свет, кубани, энерго 15 кВт, напрямую от ТПшки мы подключены. В основном в округе все находятся через СНТ в случаях. Далее, система водоснабжения была спроектирована водоканалом Согласно новым требованиям установлены распределительные колодцы на участках На распределительном колодце установлен люк из Урала, хороший, чугунный, полноценный, а не полимеры, которые используют в городе Сочи Давление в системе составляет порядка 20 атмосфер, установлены понижающие редуктора, И мы поставили пожарный гидрант на проект То есть у нас на коттеджный поселок свой пожарный гидрант Далее, система газа, это центральная магистраль, она будет заходить в дом сразу же с газовым котлом по проекту. Система водоотведения, это стандартная история в городе Сочи-на-Горе, это септик на постоянное проживание 6 человек без откачки. Это что касается коммуникации. Далее, по конструктиву, да, наверное, показывает стоит сразу. По конструктиву мы здесь имеем монолитно-пилонную конструкцию, то есть полностью монолитный дом. А, пилонная конструкция означает отсутствие ригелей, то есть все несущие стены идут по контуру дома Свобода пространства внутри самого дома Порядка 130 килограмм арматуры на 1 квадратный метр Сейсмика 8 баллов Под домом 19 свай а, Главная фишка, наверное, мы чуть позже на видео покажем, в чем суть этого проекта Проект занял первое место на выставке архитекторов города Сочи Его спроектировал Засурный архитектор Российской Федерации В городе Сочи такой у нас один по заезду. Мы с вами находимся на зоне заезда автомобиля, и здесь установлен подогрев. Для того, чтобы обыцательную температуру, обледенение не возникало, и машина спокойненько заезжала, либо выезжала. Дальше. Над парком местом установлено закаленное стекло немецкой толщиной 2 см, которое выдерживает нагрузку до полутора тонн. Да, для того, чтобы видно было, что стекло имеет такую толщину, его специально за границу опоры вывели, для того, чтобы это было видно. Вот, Можем потихоньку вокруг дома пройти Давайте поговорим про фасадную часть Она здесь тоже интересная Использовалось три вида материалов Один из них это у нас Керамогранит Торговая марка Мараци. Премиальная серия Wood Под дерево, то есть очень фактурная и интересная А дальше идет два вида красок Белого цвета это у нас финская Импортная краска Фикурила, А которая графитового цвета Это у нас немецкий Тихан Интересная ситуация возникла При разнице в толщине материалов должен был образоваться бортик На стыке керамогранита и краски Его здесь нет А нет благодаря тому, что застройщик заказал нестандартную толщину утеплителя для этого Для того, чтобы была идеально ровная стенка То есть вот такие эпизоды есть Ну да, что и вода полностью стекает, да, нигде не застревает да. То есть со временем могло быть визуально хотя бы какое-то загрязнение Чтобы этого угу. не возникало, сделали гладкую стеночку Три точки грома отвода. Круто? Да. Территория 6 соток. Квадратура дома составляет 245 квадратных метров. Всего в рамках проекта предусмотрено три типа домов разной конфигурации, разной площади. Фактически 202, 216 и 245 квадратных метров. А, газон, который мы уложили, это Крымский. Это максимально подходящий газон для нашей территории города Сочи, который хорошо приживается. И на этом газоне установлен автополив а, роторной системы. Да, покажем его. Я его видел. Вдоль. Да. Опорные стенки покрыты а, крошкой мраморной. Вот это, да, у нас? Да, вот она, мраморная крошка. А, ну и, собственно, мы здесь сейчас видим с вами выход из дома. В общей сложности в дом можно зайти и выйти из дома из пяти разных мест. А, здесь у нас установлено, соответственно, навес, выход для того, чтобы дождь нам не мешал. Огромный оконный проем. Хотел бы обратить внимание, что нету рамы дополнительной посередине, то есть большое пятно стекления. Вот. Здесь две точки входа слева, основная входная группа, и мы с вами из дома увидим все пять точек входа и выхода. Вот, предлагаю вокруг дома пройти тогда, посмотреть а территорию. То есть с этой части у абсолютно ровный участок, у нас здесь плитки. Как раз септик по правую руке от него обо... да. а, спрятали, то есть визуально, чтобы контактов с ним не было. При желании также здесь э, можно, да, устроить бассейн. Да, Весь ключевое, здесь? что под нами опорная стенка со свайным полем, Здесь перпендикулярно опорная стенка. И с этой стороны под нами также есть опорная стенка. Поэтому по большому счету мы с вами уже имеем чашу под бассейн. То есть это все можно реализовать. Из интересных вещей у нас здесь получается конструктивно тоже небольшой выступ дома. Благодаря этому дождь на прямо не попадает. И вообще на самом деле очень много граней в доме горизонтальных, вертикальных обыграно из э, таких вот важных мелочей, на которых можно экономить, но не экономили в данной ситуации. Хотел бы обратить внимание, то есть узкий э, участок, который можно было закрасить, здесь полностью все вырезки, керамогранит, это очень такая тяжелая работа, она здесь выполнена. Да, нас можно указать, какой утеплитель внутри у нас. Да, утеплитель, то есть здесь у нас фасад не вентилируемый, то есть по факту эта краска здесь, да, уже на утеплитель ну и монолит внутри заведён. оконный проем над лестничным маршем, порядка 5 метров в высоту опять же единое стельное скепляние здесь тоже мраморная крошка получается у нас по да. периметру будет освещение да. еще раз. Да, по еще периметру освещение, освещение. как раз вывод электрики под освещение уже сделан ну и я предлагаю пройти в дом мы с вами сейчас находим не через центральный вход центральный вход слева от нас это у нас доступ к техническому помещению где будет вам газовый котел более... вот то есть, да, входная группа основная прихожая и мы с вами попадаем в дом и наверное самое главное что мы видим в первую очередь это то что у дома два этажа и четыре уровня мы с вами оказались сейчас на втором уровне первого этажа по правую руку по экспликации по планировке мы видим спальню. Установлены окна с немецкой фурнитурой, немецкими стеклопакетами. Профиль алюминиевый. Почти все окна в зоне То есть Здесь у нас по планировке получается мастерство. Спальня с санузлом. Да, здесь то есть. Ну, опять же, комната свободного назначения. Кто-то спальню заходит кто-то захочет. Кто себе спортзал, кто заходит себе инозал. Вариантов много. Проходим на нижний уровень первого этажа. оказывается мы в зоне кухни. Из интересных особенностей у нас здесь высота потолка составляет 7,5 метров. И в принципе мы, находясь на любом уровне, всегда визуальный контакт двух других уровней. То есть на любом уровне находимся, два уровня наблюдаем. То есть кишиня с этой стороны, хотя они с этой стороны тоже где <смех> Вот, да, вот соответственно, у нас на, на террасу, который я говорил, на котором может стоять человек в полный рост, если захочет <смех> Я к тому, что нагрузку выдерживаете, несмотря на, а, с одной стороны такое крепление Вот, и, соответственно, что? Кухня, вентиляционные отверстия уже выведены, здесь островок а, как раз мы с вами изнутри видим конструктив дома, то есть у нас здесь нет люверей, все потолки ровные а, максимально гладкий бетон постоянно менялись кассеты при его заливке марка бетона на этом доме конкретно составляет 350 м на соседнем доме 400 м это быстросохнущий бетон, который используется при строительстве тоннелей а, сельсминка рассчитана на 8 баллов поэтому там, где присутствует блочное заполнение не более 10% от пятна застройки установлены дополнительные закладные вот не строитель, возможно, есть больше Есть другой технический термин, как они называются. Вот. Собственно, мы с вами видим точку входа. Раз, с левой стороны. По правую руку от меня еще одна точка входа в дом. Соответственно, еще одна. И сверху, со стороны спальни, и с технической и основная одна группа. То есть со всех сторон можно зайти в дом и выйти из дома. Здесь гостиная, зона отдыха. Ну там можно у нас Да Высокие потолки Да, На это 3,20 потолок у нас 3,15 и 20 Да, видим, такая Структура полноценная Да, да Может поднимемся выше Да, пойдемте, давайте, я за вами За камерой Закрываем со своей стороны хочется сказать, что лестница очень пологая, достаточно широкая. Вот это высокое окно, более 5 метров. Огромное площадь остекления без перегородок. Портальные окна на втором этаже большой долгом. В чем? Да, небольшие портальные окна. Да, на самом деле он такой редко встретишь. Большие окна часто, а маленькие редко. А, собственно, да, выход на балкон из двух спален, то есть здесь две спальни на этом этаже. Вот именно в этой части этого уровня балкон, остекление, алюминиевый молдинг. А вот к слову, на соседнем доме у нас есть оконный проем, в котором установлены три секции слайдера в рамках одного дома. Тип номер два, 216 квадратных метров, тип номер три. У него площадь 202 квадратных метра. Да. Тип номер три. Да. И это находится. Да. да, тип номер один. Номер один. 246. Да. Пойдем пиздом. Если. Проходи. Интересных решений. То есть, во-первых, в этой зоне у нас две спальни. В экспликацию приложим, я этого видео. Uh -huh. Два выхода на балкон и там вот там установлены слайдеры. Дальше, угол лова, то есть две моделительные плиты между собой конструктивно ничем не соединены, то есть только алюминиевый профиль, только стеклопакет. И позади нас дверь, возможно вы скажете, она не туда, ну, скажем так, эта дверь у нас по сути в дальнейшем будет ограждение из стекла, французский балкончик и проветривание. Ну а также можно организовать э, выход на террасу, да, если уже после приобретения дома такая необходимость Да, ну тут уже полет фантазии, да. конечно, согласен, будет у всех Ой. Вот. Здесь тем более, в этом доме здесь архитекторы акуляция, здание в полном мире Так, что еще добавим? Ну вот аналогичный такой же Выход и решение Финкл Да, решение. да. А ну и такие же два выхода с этой стороны то есть два окошка для того чтобы открывать и... Сумка, Сумка, с французским балкончиком да. сделать ну опять ну, же можно сделать балкон навес вопрос уже как это будет выглядеть со стороны потому что дизайн проект все таки занял первое место на выставке фильтров и наверное картинка все таки для кого-то важнее. Здесь две спальни, здесь у нас гардеробная, здесь у нас санузел посередине. Разделяем эти две комнаты между собой. И мы находимся с вами на максимальном верхнем уровне, то есть это второй этаж, второй уровень верхний. Отсюда как раз мы видим нетриглей, то есть все потолки ровные, они ведут у нас уровнями эти потолки. А ну, и дальше дальше, возможность дополнить этот дом эксплуатируемой кровли. Настройщик да. тоже, да? Да. Сделать. Сделать. Полностью весь порог технический выполнен, гидроизоляция, наплавляйки, и мы можем установить бассейн. На да, кровле. То есть и по нагрузке, и по гидроизоляции мы можем это сделать. А также блоками мы готовы выполнить планировочные решения, которые заявлены в госпеказе. Если у человека свои пожелания по планировке, то также мы готовы их реализовать. То есть нас работа, с нас материал в рамках стоимости проекта это предусмотрено. Отличное решение. Спасибо. Что касается эксплуатированной кровли Когда мы можем выйти Как из спальни Так из одной, так и из другой Либо со второго этажа С балкона можно сделать лестницу Но лучше всего Здесь глухая стена Можно сделать металлическую Лестницу в цвет дома Покрасив ее Здесь будет площадка И металлическая лестница Которая уходит до крыши Соответственно у вас возникает возможность эксплуатации кровли, что добавляет, да, то есть эксплуатационные характеристики дома и ваш дом становится в полтора раза, так скажем, больше. Увеличивается, да. А, Какой вопрос там по или тоже с перепадом? А -а -а, Перепадов всегда есть, то есть там. Три уровня, вот это. Вот, вот, раз, два и три. Все. Да, ну вот как дом идет. Да, как мы видим, завтра мы и докровы также выполняем. Ну, можно, да, с одной стороны сделать бассейн, с другой там э, зона отдыха. Можно также поставить э, мебель протанговую, сидеть, отдыхать, загорать. Здесь причем очень много солнц, солнечного света, потому что там как раз весь день вот, проходит. Ничего не загораживает, никаких высоток нету. Поэтому спокойно можно получать солнечные ванны, загорать. В свою очередь хотел бы обратить внимание на окружение. Да? Дома все не дешевые. мягко скажем, здесь продаются дома свыше 200 миллионов. Если интересны данные предложения, обращайтесь. Всегда покажем, расскажем, предложим. Вот. Но данный дом... Он выигрывает тем, что планировочное решение еще не реализовано, И э, вот эта каскадная часть дома, она очень интересно может быть обыкновена дизайнерами. что Это очень уникальное решение. Нестандартная планировка. да. Мы можем отделить это и капитальной стеной, да, чтобы у нас вида не было. Но лучше, по моему мнению, сделать стеклянное ограждение. И у вас будет, ну, так скажем, три этажа света.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 Хорошо. Причем, сам застройщик э, готов, готов э, выходить на переговоры, если какие-то свои фантазии да, здесь можно реализовать. Да. Также застройщик готов идти... Э, ну, как Готовый ремонт, вы будете да. прочитать смету, выполнить ремонт, закрыть клиента, под ключ, чтобы он не переживал. Тем более мы опять же продолжаем стройку, мы не всегда находимся, поэтому полностью все работы готовы полностью под ключ. Реализовать, а можете момент? сказать плюс-минус, сколько будет дом под ключ по времени? То есть к летнему сезону человек может успеть, если ну, в теории за полгода ремонт делают в домах. Но надо смотреть, опять же, какие материалы, куда они угу. будут везти, какая логистика. То есть бригады рабочих имеются. А угу. вот вопрос с материалами тоже вопрос второй. Ну очень удобно, когда дом и строят и делают ремонт, одни и те же руки. Конечно, тем более, когда уже есть. Пример построенного дома. Уровень качества его воочию очень увиден. То есть мы специально не делали ни чистовую, ни предчистовую отделку. Соответственно, чтобы все это было видно. И прямо готовы тоже следует. Ну что сказать? Отличный дом, шикарная локация. Обращайтесь. Всегда найдем для вас лучший вариант, который подойдет лично вам. Если что-то не подойдет. Мы будем искать под ваш запрос Обращайтесь в компанию Сочи ЮДВ Меня зовут Иван Залозный Вячеслав, Вячеслав Захачев И сегодняшний наш гость да, да, вот. а Также напоминаем Не забывайте ставить лайки Пишите комментарии Ну и для тех, кто еще не подписан на наш канал Подписывайтесь На нашем канале всегда есть что-то новое Что вы можете узнать о недвижимости в Сочи И до скорых встреч да скорой